Все хлопает, Онегин входит, идет меж кресел по ногам, Двойной ларнец, косясь, наводит на ложе незнакомых дам. Здесь особенно дерзко не то, что Онегин идет по ногам, А то, что он таращится на дам через ларнет. Смотреть на барышень в то время через стекла считалось непристойным. Нет, каков нахал! А ведь видел отлично! В Ленского попал с первого выстрела. Правила царскосельского лицея, где учился автор Евгения Онегина, вообще не позволяли воспитанникам носить пенсне или ларнет. Даже близоруким ученикам, таким как однокашник Пушкина Антон Дельвик. Может быть, поэтому в пору учебы в царском селе Дельвик был очень восторженным молодым человеком. Все девушки казались ему красавицами. Но стоило Антону Антоновичу окончить лицей, как он тут же понял, что не все прелестницы одинаково прелестны. Близорукость или миопия – это заболевание, при котором человек плохо различает предметы, расположенные вдали. Причина – фокусировка света, попадающего в глаза не на сетчатке, а перед ней. Чаще встречается так называемая осевая близорукость. Это когда глазное яблоко вытянуто вдоль своей оси. А в норме оно должно быть круглым, как шар. Еще бывает рефракционная миопия, когда глазное яблоко нормальной округлой формы, но преломляющий аппарат глаза как бы не дотягивает фокусную точку до сетчатки. Мы, офтальмологи, различаем слабую миопию, среднюю и высокую. Слабая миопия – это до минус 3 диоптрий включительно. При такой близорукости пациент видит только верхние строчки проверочной таблицы. Средняя миопия – до минус 6 диоптрий. Все, что свыше минус 6, это миопия высокая. А в самых запущенных случаях бывает и минус 15, и минус 20, и даже минус 30 диоптрий. О а таких пациентах говорят, видит не дальше собственного носа. И это, увы, не метафора. Меня зовут Татьяна Шилова. И я знаю, как сделать ваше зрение лучше. Сегодня говорим о близорукости. Начало 20 века. В Америке выходит из печати книга офтальмолога Уильяма Горацу Бейца ⁇ Улучшение зрения без очков ⁇ Она мгновенно становится бестселлером. Еще бы. Автор утверждает, что выполняя ежедневно несколько элементарных упражнений, можно навсегда избавиться от миопии, дальнозоркости, астигматизма и пресбиопии. В основе метода два тезиса. Что аккомодирует, то есть наводит резкость не хрусталик, а все глазное яблоко целиком, и что главная причина ухудшения зрения психическое перенапряжение. Хотите видеть хорошо? Выбросьте очки и научитесь расслаблять глаза. В этом весь бейц. Хотя метод был признан научным еще при жизни автора, книга его до сих пор переиздается. Существуют и преданные последователи, которые убеждены, что лично им упражнения доктора помогают. По сути, все они занимаются ничем иным, как аутогенной тренировкой. Давайте разбираться, как же на самом деле аккомодируют глаза и благодаря чему псевдонаучный метод Бейтса иногда срабатывает. Термин «аккомодация» восходит к латинскому «аккомодатьё», что значит «приспосабливаюсь». В широком смысле означает приспособление органа, либо организма в целом, к изменению внешних условий. Конкретно в офтальмологии термин «аккомодация» означает изменение преломляющей силы оптической системы глаза для восприятия объектов, расположенных на разном расстоянии. У бинокля для настройки резкости имеется колесико. В глазу колесиком работает цилиарная мышца, окружающая хрусталик. Цилиарная мышца, как и любая другая, при длительном напряжении утомляется. И тогда глаз теряет способность реагировать на смену фокусного расстояния. Это называется спазм аккомодации или пина, привычно избыточное напряжение аккомодации. Если постоянно работать перед монитором, целлярная мышца привыкает находиться в одном и том же положении. Соответственно, и видеть хорошо вы будете только то, что находится не дальше монитора. В остальных случаях аккомодационная мышца будет лениться. Это называется ложная миопия.